Всем привет! Сегодня я поделюсь рецептом очень вкусного и простого смузи, который приготовлю с помощью вот такого удобного мини-блендера. В чем его главное достоинство? В том, что он идеален для приготовления смузи и коктейлей, так как его основная емкость выполнена в форме бутылочки на 500 мл. То есть смешивайте все ингредиенты, потом одеваете питьевую крышечку и отправляетесь на прогулку или в спортзал со вкусным и питательным напитком. Не надо дополнительно переливать коктейль в другую емкость. И это очень удобно. Меньше мыть посуды, и это экономит время. Блендер пришел в фирменной коробочке. Все было аккуратно упаковано. Выглядит в точности как на картинках. В комплекте идет инструкция на русском языке. Поэтому разобраться легко и просто. Бутылочка и крышечка выполнены из безопасного пластика. Блендер мощностью на 200 Вт. Вилка сделана для евророзетки поэтому дополнительные переходники не понадобятся. В инструкции указано, что непрерывная работа блендера должна быть не более 3 минут. Затем надо отпустить кнопку и сделать небольшую паузу на 5 минут. У нас же смешалось все гораздо быстрее, так что интервал в 3 минуты вам не понадобится. Только возможно для очень крупных и твердых ингредиентов, но не в нашем случае. Давайте же перейдем к приготовлению напитка. Нам понадобится молоко, Банан и сахар. И это все. Рецепт очень простой. Вообще, на 500 мл молока надо примерно полтора банана и 2 ложки сахара. Но все можно менять в зависимости от ваших предпочтений. Например, если вы не употребляете сахар, то можно готовить и без него, так как сам банан уже достаточно сладкий. По пропорциям молока и банана тоже можно экспериментировать на свой вкус. Например, если любите более густые смеси, то можно добавить больше банана. Также можно добавить другие фрукты или ягоды, например, киви или яблоко. Получится другой интересный вкус. Очищаем банан от кожуры, нарезаем кусочками и отправляем в нашу бутылочку. Потом наливаем молоко. Добавляем 2 ложки сахара и еще раз доливаем молоко до отметки МАКС, которая показывает 500 мм. Вот и все. Далее осталось закрыть бутылочку крышкой с ножами, перевернуть ее и вставить в блендер. Блендер позиционируется как тихий. На видео вы можете услышать громкость его работы. Блендер необходимо подключить к розетке. Скорость у него всего одна и работает только при удержании кнопки. Смешивается все очень быстро. Получается однородный вкусный коктейль. Далее одеваем крышку для питья. Крышечка для питья плотно и хорошо закрывается, так что ничего не прольется. Есть удобная веревочка, за которую бутылочку можно носить с собой. К сожалению, именно эта модель блендера уже снята с производства, Но на AliExpress можно найти бесконечное множество аналогов таких простых блендеров с бутылочками. Я несколько ссылок оставлю в описании видео. Надеюсь, вам понравился мой рецепт и всем пока!